вывозятся из России, люди здесь дохнут чуть ли не от голода, ну не все, конечно, а какая-то часть от бедности, от недоживания до пенсии и так далее. И вдруг любой разговор о том, что вообще эти люди необоснованно уехали за границу и вывезли с собой эти капиталы, вдруг поток даже людей, которые, в общем, тоже недовольны положением вещей, начинается разговор про то, что это кровь, есть, Ребята дорогие, ну где кровь, ну где месяца? Какая? Оглянитесь! Никак не можем добиться всего лишь навсего-то справедливости. А чего же говорить о каких-то там бессудных казнях, не об этом речь. Речь о том, что не может это все продолжаться бесконечно. Раз за разом это колесо сансары не должно крутиться, его надо остановить. Если не будут наказаны те, кто вот это все построили, вот это все создали, ну так все это продолжится, и дети, и внуки ваши будут горбатиться, будут рабами, понимаете, которые будут работать на тех, кто в Инстаграме со шлюхами, значит, фотографируется. Это же должно рано или поздно прекратиться, но это же усугубилось.